Здравствуйте, приветствую на канале «Помой с компьютером» и новое обновление Microsoft Windows на серверах и на компьютерах нам преподнесло не очень хорошую новость. В том, что необновленные обновленные компьютеры с Windows 10, спишки, 7, 8 будут а, при подключении по RDP клиенту к новым обновленным компьютерам и серверам выдавать ошибку. Ну, как меня, то есть я пытаюсь подключиться к серверу nsms01, ввожу админский пароль, то есть все по-нормальному, и бац, у меня удается ошибка. Произошла ошибка проверки подлинности. Уканная функция не поддерживается. Обновление RDB клиента произошло в новой версии То есть у нас теперь проверка подлинности и версии РДП клиента надо изменить. Для устранения данной ошибки можно прописать вот по указанному пути один параметр. Можно как в писать, но я буду показывать это через командную строчку. То есть мы запускаем командную строчку от имени администратора. Ну, сейчас я введу пароль. После открытия командной строчки нам нужно добавить одну команду. И мы пишем в добавляем по указанному пути параметр allow encryption oracle с типом react Work, и значением 2. Нажимаем здесь enter и у нас уже будет написано операция успешно завершена. То есть вот в этом параметре у нас добавился параметр. Вот мы сейчас давайте по нему нажмем, и если увидим параметр значения системы 16 исчисления 16-ти После добавления параметра мы можем проверить подключение по RDP клиенту. То есть сейчас мы убедимся, что данная ошибка исчезла, и подключение к удаленному серверу, в моем случае, успешно,